Добрый день.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 является знакомство с продуктом 3CX, лицензированием и партнерской программой. Также мы пройдемся по партнерскому порталу, чтобы вы понимали, как в нем ориентироваться и эффективно использовать ресурсы, доступные вам как партнеру. Итак, что же такое продукт 3CX? 3CX – это виртуальная АТС открытого стандарта, которая предоставляет полный пакет унифицированных коммуникаций. Говоря простым языком, это телефония через интернет.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 Мы не привязываем вас к вендорам, но мы предоставляем ряд поддерживаемых септран-провайдеров и оборудования, которые могут быть развернуты с использованием готовых руководств Plug-and-Play. Помимо этого, мы предлагаем установку 3CX в облаке или локально на операционных системах Windows или Linux использование API для добавления интеграции и сторонних приложений, а также генератор шаблонов CRM. Теперь, когда мы понимаем основное предложение 3CX, я хочу представить вам главные элементы вашего решения 3CX. Перед вами четыре компонента, которые необходимы для установки 3CX. Во-первых, это лицензия о которой мы поговорим подробнее немного позже. Второе — это среда размещения. Для размещения вы можете выбрать хостинг на собственной платформе или хостинг с помощью хостинг-провайдера. При развертывании в on вам понадобится выделенный сервер. Также вы можете развернуть 30x с помощью мини-пк или Raspberry Pi.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 нашей домашней странице в разделе поддержка Помимо основных элементов системы есть также дополнительные способы получения дохода с 3cx Мы предоставляем только программный элемент pBx, а не закрытое коробочное решение как многие из наших конкурентов поэтому вы можете зарабатывать на других составляющих пакета предложения 3cx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 Установление цены за техническую поддержку и дополнительные услуги мы оставляем на ваше усмотрение. Установка и удаление старой системы оборудования. Вы можете взимать единовременную плату за установку новой системы и демонтаж старой. Многие люди упускают из виду удаление старой системы, но в среднем требуется одна минута, чтобы демонтировать существующую трубку и еще одна минута, чтобы настроить новую. Посчитайте, сколько можно заработать на развертывание около 100 трубок. Интеграции. 3CX предоставляет API и генератор шаблонов CRM, которые партнеры могут использовать бесплатно. Многие партнеры делают более детальную глубокую интеграцию разных систем с 3CX и затем продают эту услугу не только клиентам, но и другим партнерам. И это тоже является возможностью дополнительного заработка для вас. Голосовые приложения или Call Flow Designer. 3CX Call Flow Designer – это среда разработки голосовых приложений. Это замечательная услуга, если у компании есть сложные или уникальные потребности маршрутизации, Вызов. Обладая навыками программирования, вы сможете легко создавать и маршрутизировать потоки вызовов и голосовые приложения. Вы можете, например, настроить платежи по кредитным картам или создать поток вызовов, который маршрутизирует звонки в зависимости от времени суток или других элементов. Еще один пример. Вы можете создать голосовые приложения, которые запрашивают у вызывающего абонента вот номера клиента, который затем сверяется с базой данных. На основании этого номера звонок может быть направлен в определенную очередь или к определенному менеджеру. Для подключения к All Flow Designer требуется лицензия 30X Pro и Enterprise. Мы предоставляем инструменты бесплатно, но вам наверняка должны платить за дополнительную работу. И еще одна дополнительная возможность заработка – это проведение обучений. Проводите обучение для новых клиентов, а также для существующих после выхода обновлений.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 стандарт, профессионал или enterprise в зависимости от требований по функционалу системы. Мы фокусируемся на годовые лицензии, так как это дает возможность получать регулярный ежегодный поток денег, а клиент при этом своевременно получает обновления. Цена лицензии зависит от количества одновременных вызовов и редакции. Помните, что в любой момент вы можете поменять опции лицензии, размер и уровень. Например, клиент приобрел у вас лицензию, 16 одновременных вызовов, стандарт и через и с какое-то время, развивая свою организацию, открывает колл-центр. Это значит, что у него вырастет количество одновременных вызовов, а также будет необходимость подключить функции колл-центра и, скорее всего, будет необходимость в интеграции CRM и 3CX. А это все входит в редакцию PRO. В таком случае вы сможете увеличить размер и уровень лицензии, оплатив лишь разницу в цене лицензии за оставшийся период. Мы рассмотрели, как лицензируется 3CX и как вы можете получить дополнительный доход от продажи продукта. На этом слайде предложен образец того, как может выглядеть ваше предложение для клиента. Как я уже упоминала, необходимые составляющие – это лицензия 3CX, SIP-Trank, аппаратное устройство, хостинг, то есть среда размещения. И далее ваши услуги – поддержка, стоимость установки, обучение. Сюда же могут входить интеграции. Переходим а, к обсуждению партнерских уровней 3CX.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 Тот, у кого один Basic сертификат или все три? Три сертификата подтверждают уровень вашей компетенции в нашем продукте и отношение к получению знаний и оказанию соответствующих услуг. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на преимуществах, которые дает уровень тренинг по сравнению с начальным уровнем Affiliate, Партнер уровня «Тройни» получает возможность заполнить 5 запросов в год в техническую поддержку. У партнеров уровня «Аффилиейт» такой возможности нет. Для них каждый запрос в техподдержку является платной услугой. На данный момент стоимость составляет 75 евро. Скидка на продукт 3CX становится 15%, а не 10, как у «Аффилиейт» партнеров. NFR-ключи переходят на более функциональную и расширенную версию –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 чтобы сделать первую продажу и до одного года для достижения следующего партнерского уровня. Итак, льготы партнера растут по мере продвижения по партнерской программе. Партнер получает выгоду от увеличения скидки на продукт, премиальной поддержки и возможности получать лиды напрямую от «Рецеикс». Необходимые условия выполнения, которых обеспечивает продвижение по партнерской программе, это определенный уровень сертификации и объем продаж в год. Сейчас я продемонстрирую вам партнерский портал, чтобы вы понимали, как в нем ориентироваться. Так выглядит ваш партнерский портал. На первой страничке home Homepage вы видите свой партнер ID, свой уровень партнера, свой уровень сертификации. Также здесь будет информация о вашем менеджере в 3CX. Те, кто работают с дистрибьютором, увидят здесь информацию про дистрибьютора. Портал интуитивно удобен в использовании, поэтому вы легко найдете всю необходимую информацию. Также на первой страничке вы будете видеть уровень своих продаж, объем продаж в этом году. В разделе «Expiring Keys» вы будете видеть информацию о всех ключах, у которых подходит к концу срок действия. Таким образом вы сможете своевременно связаться с клиентом, предложить ему продление, а может быть и увеличение редакции и размера лицензии. Те, кто работает с нами напрямую, будут закупаться здесь, опция buy. Те, кто работает с дистрибьютором, закупают продукт 3CX у дистрибьютора. В разделах Install Instances вы увидите все установленные ключи 3CX, как они работают. В разделе ключи вы найдете свои NFR-ключи. Как я уже говорил, у вас есть два NFR-ключа Primary и Secondary. После того, как вы пройдете базовую сертификацию и активируете эти NFR-ключи, то Primary станет 32 одновременных вызова Enterprise, Secondary станет 4 одновременных вызова Pro. Что еще важно, в этом разделе ключи вы можете создавать пробные лицензии для клиентов. Вы нажимаете «Create try license», вы заполняете всю информацию про клиента, нажимаете «Ок». Этот ключ появится здесь же в разделе «Ключи» в списке ключей. Пробный ключ создается на 8 одновременных вызовов редакции «Стандарт». После этого вы его размещаете у клиента. Если клиенту необходим более технологичный ключ, точнее, редакция более высшего уровня, Pro или Enterprise, и клиент хочет протестировать большее количество одновременных вызовов, то этот пробный ключ вы можете увеличить в редакции и в количестве одновременных вызовов. Справа вы найдете опцию More, нажимаете ее, выбираете POC и выбираете необходимую редакцию и количество одновременных вызовов. Approve POC request, и таким образом ключ увеличится в размере и в редакции. Такой расширенный ключ будет работать у клиента на протяжении 45 дней. То есть на протяжении 45 дней клиент сможет использовать весь наш функционал, протестировать и принять решение о приобретении лицензии. Если клиент после этого решает, что он хочет лицензию, тот же самый ключ вы либо высылаете дистрибьютору и преобразовываете его в коммерческую версию, либо через опцию «Buy». Тот же самый ключ вы преобразовываете в коммерческую версию. Таким образом, клиенту не надо будет менять никакие установки, он бесперерывно будет продолжать работать с тем же самым ключом. Переходим дальше. В разделе Certification вы сможете пройти сертификацию. Как я уже говорила, у нас три уровня. Basic, Intermediate, Advanced. Чтобы пройти сертификацию, вы нажимаете Take a test now. Вы выбираете язык. Удобный для вас для сдачи. Мы предлагаем разные языки, в том числе русский. Нажимаете «Русский» и начинается тест. Чтобы пройти тест, вам необходимо ответить на 30 вопросов. Чтобы получить сертификат, вам необходимо ответить на 25 из 30 вопросов правильно. Я всегда советую не спешить. У нас нет временного ограничения на сдачу теста. Во время теста вы можете пользоваться всеми вспомогательными материалами, которые предлагает 30 cx Их вы найдете на нашей домашней страничке в разделе «Поддержка» «Академия cx Итак, Здесь описано весь процесс прохождения сертификации, а также есть обучающие материалы. Здесь пройдите сертификацию 3CX. Материалы разделены на три уровня – Basic, Intermediate, Advanced в соответствии с уровнем сертификации. Просмотрите обучающие материалы, и во время сдачи теста вы можете к ним возвращаться в любой момент. И так далее. Лидс. В разделе «Лидс» вы будете видеть все лиды, которые будут поступать к вам. Ваша задача сразу же обработать лид, зайти в него, связаться с клиентом, оставить комментарий и нажать «Set contacted». Если вы не сделаете это в течение первых трех 5 дней, то лид автоматически перейдет к следующему партнеру. А в разделе «Get support» вы сможете получить техническую поддержку. В разделе «Company details» вам необходимо описать, чем занимается ваша компания в Company Profile и также разместить баннер «Логотип компании». В разделе «Users» вы можете добавлять пользователей портала. Нажимаете «Add user». Здесь вы вводите его электронную почту и выбираете роли в соответствии с тем, чем он будет заниматься. Таким образом, ваши коллеги получают доступ к партнерскому порталу. Еще один важный раздел – это «Ресурсы». В самом конце маркетинг и sales кит здесь мы предлагаем все маркетинговые материалы, в том числе на русском языке. Вы нажимаете на российский флаг и вам скачивается целая папочка с контентом на русском языке. Там вы найдете презентации, логотипы, баннеры. Также вы там найдете сформулированный контент для веб-сайта на русском языке, который мы хотим, чтобы вы разместили на своем веб-сайте. А также на своем веб-сайте вам необходимо разместить ответный линк на сайт 30x. Еще хочу отметить, что в разделе «Вебинарс» вы найдете все вебинары, технические вебинары, в том числе на русском языке. Мы их проводим регулярно. Итак, это главные моменты партнерского портала. Возвращаемся к нашей презентации. Итак, чтобы помочь вам начать успешное сотрудничество с нами, 3CX предоставляет целый ряд ресурсов, такие как бесплатное обучение и сертификация, неограниченная техподдержка, лицензии NFR, то есть NFR-ключи, при помощи которых вы сможете испробовать весь функционал 3CX. Для специалистов по продажам мы предоставляем маркетинговые материалы, которые мы постоянно обновляем. У вас есть возможность создавать демо-лицензии для клиентов, причем вы можете их увеличивать до любой редакции и количества одновременных вызовов. У вас есть поддержка со стороны 3CX и техническая, и предпродажная. Подводя итог нашего вебинара, хочу еще раз акцентировать ваше внимание на четырех важных шагах партнерства с 3CX. Прежде всего, пройдите обучение, пройдите сертификацию, Активируйте ваши NFR-ключи. Таким образом, вы познакомитесь с решением 3CX. Подготовьте ваше решение. Выберите тип установки АТС, то есть в облаке или на сервере. Выберите SIP-оператора, с которым удобнее работать. Хостинг-провайдера. Может быть, вы сами являетесь хостинг-провайдером, и вы можете это продавать как дополнительную услугу. То есть создайте свое типовое решение 3CX. И начните продавать. Используйте руководство по продаже 3CX и все преимущества нашей АТС. И далее повышайте, конечно же, свой статус партнерский, получая дополнительные преимущества от 3CX. На этом я завершаю наш вебинар. Спасибо вам большое за участие. Всего хорошего. До свидания.